Сегодня в программе предназначены царствовать. Готовы слушать слово? Давайте сразу приступим к проповеди. Часть ее похожа на рождественскую историю, но нам очень важно поговорить об этом. Бог дал нам четыре Евангелия, но почему целых четыре? Бог в своей мудрости дал нам четыре Евангелия, повествующие об одной и той же жизни, одном и том же человеке, а Его Сын, Господи Иисусе Христе. Есть разные способы взглянуть на Иисуса. Именно четыре Евангелия дают нам полную картину откровения об Иисусе Христе. Начнем с Матфея. На что он ставил акцент? Он писал, во-первых, евреям. Иисус изображен в этом Евангелии прежде всего как царь, царь Израилев, Мессия. В Евангелии от Матфея мы находим родословную Иисуса Христа. Начинается она не от Адама. В Евангелии от Луки она начинается от Адама, потому что в этом Евангелии Иисус изображен как человек. В Евангелии же от Матфея родословная начинает с Авраамом. Потому что Аврааму было дано обетование царства, что потомки Его будут царями. Поэтому перед Матфеем стояло задание написать евреям, что Иисус подходил под квалификацию царя. Родословное есть в двух Евангелиях у Луки и у Матфея. Сегодня мы рассмотрим, Родословную в Евангелии от Матфея. Когда Иисус призвал Матфея, тот был сборщиком налогов. И вот что Матфей говорит в Евангелии 9 главе. Иисус увидел человека по имени Матфей. Он повествует о своем собственном обращении. Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфей, и говорит ему, следуй за мной. И он встал и последовал за Ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками Его. Давайте остановимся здесь. Во времена Иисуса, сборщики налогов имели репутацию хуже, чем проститутки. Сборщики налогов считались жуликами. Даже проституция в сравнении с этой профессией была хоть и запрещена, законам и торой, но все же более или менее легальным бизнесом. Сборщики налогов ходили по домам и собирали налоги со своих же братьев, евреев, для казны страны-завоевателя. Вот так-то. Поэтому для евреев они жулики. Во времена Иисуса раввины даже не позволяли сборщикам налогов переступать порог синагоги. Другие грешники могли, но только не сборщики налогов. Они были как чернь с земли. Скорее всего, офис Матфея находился в Капернауме. Некоторые места указывают именно на этом. Иисус сказал ему всего два слова, подойдя к его столику, «Следуй за мной». При этом он знал все о Матфее, знал, что он предал свою собственную нацию, «Следуй за мной». И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Вы знаете, что благодать привлекает к себе грешников. Проповедники, если вы проповедуете благодать Божью, убедитесь, что ваше слово привлекает внимание грешников. Если это не так, то, возможно, вы не проповедуете благодать Христова. Итак, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Иисус Свет? О да, Он свят. Свят-свят Господь всемогущий Бог. Он тот самый, о котором ангелы возвестили на земле мир в человеках благоволения. Он Эммануил, Бог с нами. Он не просто ребенок, Он с нами. Бог Святой явился плоти. И все же Библия говорит нам, что грешники пришли и возлегли с Ним. Насколько свято это звучит, вы можете быть в Его присутствии, не основываясь на том, кто вы Ему, а кто Он для вас. Для нас, для всех, Он Спаситель. Слава Богу! Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его, «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Вы видите, люди не говорят напрямую. Иисус был там рядом, потому что Он ответил на обвинения фарисеев. То же самое и сегодня. Люди не говорят свои претензии мне лично. Они подходят к моим пасторам и говорят, «Передай ему то или то». Фарисеи спросили учеников, «Почему ваш учитель ест со сборщиками налогов?» Иисус ответил им, «Значит, он был рядом и все это слышал». Иисус же, услышав это, сказал им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». То есть все они больны. «Если я болен, я хочу об этом знать». Я не хочу верить в ложь, что у меня все прекрасно, со здоровьем, а внутри страдать. И вот Матфей берет перо и начинает писать историю своей жизни. И уже в следующей главе мы читаем про избрание учеников. У нас нет времени читать все, но прочитаем третий стих. Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей Мытарь. Он все еще называет себя сборщиком налогов. Многие люди думают, что когда я проповедую о благодати, я имею в виду, что вы даже не должны признавать себя грешниками. Но как раз наоборот. Когда вы осознаете, что прощены, вы больше не боитесь. Мы постоянно занимаемся самозащитой. Когда кто-то нас в чем-то пытается обвинить, мы пытаемся защититься как только можем. Почему же так происходит? Потому что мы верим, что если ты что-то плохое обо мне узнаешь, ты будешь меня меньше любить, меньше уважать. Но на самом-то деле тот, кто любит себя так сильно, видит твои грехи, не перестает любить тебя, но указывает с любовью, где тебе нужно улучшить свое поведение. Таково наше мышление. Мы обороняемся всегда, и нам сложно понять эту спасительную благодать. Даже перед Богом мы обороняемся, «Нет, это не я, это жена, которую ты мне дал». Жена ему что-то в ответ, и он убегает подальше от опасности. Да, звучит смешно, но... Послушайте, если ты обороняешься, ты не понимаешь благодати. Те, кто вас любит, они знают о ваших недостатках, и все же они любят вас. Но у нас срабатывает неправильное мышление. Мы не говорим напрямую о недостатках друг к другу. Вы говорите, «Мы видим в тебе только хорошее, круглосуточное». Но когда мы видим проявление характера, вот что мы должны сделать. «А, ладно, но Бог все равно уже простил тебя. Ты ведь прощен». Такова должна быть наша реакция. Кто-то считает, что это дает ложное представление, о самом грехе. Если вы так думаете, то вы не понимаете благодати. Ваше мышление направлено от вас к Богу. Бог хочет, чтобы наше мышление было небесным, а не человеческим. Они находились под заветом, ведь Бог заключил с Авраамом завет, и это был завет благодати. Они были под благодатью. Но все же Бог кое-что ожидал от них. Он ожидал простых слов «Боже, я завишу от Тебя». Но они не взывали. Нигде не написано, что они до этого взывали. Они бы завопили, и Бог услышал бы их вопль, и Он бы сошел к ним, чтобы избавить их. Они бы подняли вопль, и завет бы активизировался. Просто слова «помоги мне, отче» не подойдут. Нет. Чуть изменяем. «Отче, ну помоги, а?», а Тоже не подойдет. Но когда ты поднимаешь вопль и кричишь «папа», вот эта молитва. Это вопль, который достигает трона Божьего. Вот наше библейское основание. Бог сказал, что услышал... Их вопль. Обратите внимание, они вопияли. Не написано, что вопияли к Богу. Просто вопияли из-за гнета, и вопль их достиг Бога. Хочу вам кое-что показать, и вы увидите, как сильно здесь прославляется Божья благодать. Итак, нам даны в Евангелиях две родословные. Одна начинается с Авраама. Позвольте вам быстро объяснить. В Евангелии от Матфея родословное Иисуса начинается с Авраама, потому что он стремился описать Иисуса как царя. В то время как в Евангелии от Луки родословное начинается с Адама, потому что Лука ставил акцент на человеческой природе Иисуса. Начнем с первой главы. Родословное Иисуса Христа. Первое имя, упомянутое в Евангелии, это имя Иисуса. Последнее имя, о котором говорится в Новом Завете. Это книга Откровения, и это тоже имя Иисуса Христа. Итак, всех родов, я хочу подчеркнуть вам точность Писаний, от всех родов, от Авраама до Вавилона, 14 родов, и от Давида до переселения в, Вавилон, родов, от переселения в Вавилон, 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа, 14 родов. Интересно, три этапа по 14 поколений. Только в первом этапе мы видим, что сказано от всех родов. Почему? Потому что Матфей не упомянул пару имен. А вот от Авраама до Давида... Он никого не пропустил. В частности, родословный от Авраама до Давида, упомянуты все отцы и сыновья, а вот когда речь идет о части родословной от Давида до Вавилонского плена, 14 поколений, и потом от Вавилона до времен Иисуса, несколько имен пропущены. Почему же он пропустил эти имена? Потому что Бог проклял тех людей, и их имена изглажены из родословной. Вот так-то. Всего три этапа по 14 поколений, но в двух из них нет слова «все роды». Потому что было бы слово «все», исследователи бы имели вопросы к Писанию. Вы видите, насколько все точно в Писании. И Матфей здесь выступает в роли писаря Божьего. Матфей — получатель благодати, и, возможно, когда он писал, у него по щекам катились слезы, ведь он осознавал, что Бог нашел его, когда он был сборщиком налогов. Как я могу знать, что он пишет о благодати? Так давайте откроем Библию на первой главе Матфея. Я вижу, что не так много людей листают со мной Библию. В основном все смотрят на экран. Хорошо, посмотрим первую главу Евангелия от Матфея. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова. Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса. Изар, отфамарь. Хотите верьте, хотите нет, но это первое упоминание женского имени в родословной. Но скажите мне на милость, как Авраам мог родить Исаака? Имя жены Авраама — Сарра. Так почему же мы не видим ее здесь? Исаак родил Иакова. Каким путем родился Иаков? Как звали жену Исаака? Ребекка. Может, Бог просто выбирал имена по красоте? Какие писать, а какие нет? Нет, Бог выбрал четыре имени, носители которых могли попасть под стигму. Первое имя — это Фомарь. Она известна тем, что обманула своего свекра и переспала с ним. В общем-то, это инцест, если вы не знали. Ее история — это история, которую большинство людей даже не хотят читать при всех в церкви. Но она все же есть в Библии. Затем смотрим в пятом стихе. Салмон родил Ваоза от Рааф. Рааф была проституткой из Иерихона. Почему Бог не упомянул имя Мариам в родословной, но упомянул Рааф? Потом читаем. Ваоса родил Авида от Руфи. Руфь была прекрасной девушкой, но она была маавитянкой. Моавитяне — это народ, проклятый Богом. Он сказал, что лишь десятое поколение их войдет. История этого народа также ужасна. Там было тоже много инцеста. Дочь Ноя решила переспать со своим собственным отцом, так как после потопа больше не осталось мужчин. Чтобы продолжить род, она напоила своего отца и переспала с ним. Сына назвали Мав. Так началась эта нация. Рув произошла из этого проклятого богом рода. Затем читаем. Иисей родил Давида, царя». Давид, царь, родил Соломона, отбывший за Урией. Имя Версавии не упомянуто, но написано так, чтобы напомнить читателю о благодати Божией, указывая на грех Давида. При этом она была женой Урии. Итак, четыре женщины. Конечно, в самом конце родословной будет Мария. Пятая женщина, ставшая матерью Иисуса. Как же так, что такие прекрасные библейские героини, как Мариам, Дзевора, Есфирь, не попали в родословную, но Бог избрал не их, а вот этих четверых женщин. Давайте снова вернемся к Фамаре в заключение. Иуда родил Фариса, и Зару от Фамаре. У Фамаре был муж, но он был слабым на здоровье. Ну, короче, он умер. Наверное, болел сильно, но Бог его почему-то не исцелил. У нее не было сына, и ей пообещали, что выдадут ее замуж за брата мужа, чтобы она зачала, но этого также не произошло. Она обозлилась, переоделась в блудницу, так загримировалась и покрыла себя, что Иуда даже не узнал в ней свою собственную невестку. Отлично. Иуда был одним из двенадцати сыновей Иакова, патриарха. Итак, Иуда переспал с ней, думая, что она блудница. У него не было денег заплатить ей, и она сказала, «Ну, тогда дай мне твой посох в качестве залога». Через несколько дней он возвращается, чтобы оплатить услуги, а ее и след простыл. Он у всех спрашивает, «Вы не видели здесь одну девушку?» Все только пожимают плечами. Посох в те времена был еще важнее, чем карта Visa MasterCard в наши дни так он начал беспокоиться. Прошло много месяцев, ее живот начал расти, ее свекор был очень зол. Как же так сейчас, когда у нее нет мужа, она вдруг забеременела? И вот когда он уже буквально собирался опозорить ее перед всеми и побить камнями, она протянула посох и спросила, а кому принадлежит этот посох? Вот такая вам история Фомаре. И она стала пра пра пра пра кого? Иисуса Христа. И это возвеличивает Божью благодать. Это говорит нам, не прячьте свое свидетельство, свое прошлое. Ты, может, стыдишься своего прошлого, но это свидетельство Божьей благодати на тебе. Ты получатель этой благодати. Будешь молчать, и люди подумают, что быть христианином можно только, если у тебя все идеально. Ну, прямо как вот в твоем случае. Все просто супер. Обратите внимание, что делает Матфей. Повествуя об избрании апостолов, он пишет, «И Матфея Мытаря». А говоря о Раав, Салмон родил Ваоза от Рахавы, Раав была язычницей, и рихонской проституткой. Фомарь была еврейкой, Раав язычницей. Из этих четырех имен две еврейки и две язычницы. Это говорит, что Иисус не только для евреев, но и для язычников. Это даже из родословной Его видно. Итак, хорошо. Рааф, она будница. Но почему же Бог выбирает четыре столь иллюстративных имен и записывает их в божественную родословную? Ответьте мне на этот вопрос. Женщин с подозрительной репутацией. Раф. Что она сделала? Она поверила в Бога Израильского. Она укрыла у себя Согледатеев. Она помогла им, скрыв их следы. И ее семья, единственная, не пострадала от руки Израиля. Она спасла себя и всю свою семью. И она вышла замуж за сына капитана Иуды. Капитан Нашон, согласно равинистической традиции, был первым, кто ступил в воды Черного моря. Когда он вступил, воды были по челюсти его коня, но затем море расступилось. Таким образом, исполнилось Писание, что Иуда должен идти первым, а сына его звали Салмон. И этот Салмон женился на блуднице. Таким образом, Бог говорит в своей родословной, «Вне зависимости от того, что там было в твоем прошлом, я могу изменить твое будущее. Я могу дать тебе прекрасное будущее, и мне все равно, что было в прошлом». «Благодать изменит твое будущее. Благодаря благодати ты выйдешь замуж за сына капитана». Аллилуйя! Ну, говорю это метафорически, конечно. Не надо подходить ко мне с вопросом, «Пастор, сын какого именно капитана?» И вот Рааф вышла за Ваоза. Помните, Ваоза? Он был самым богатым холостяком во всем Вифлееме. И вот он... Влюбился в девушку по имени Руф. Руф была единственной женщиной в Ветхом Завете, которую Библия назвала добродетельной. Еще о добродетельной женщине упоминается в 31 главе книги Притч. Руфь. Многие верят, что Соломон имел в виду свою мать, Версавию. Немного добродетельных женщин упомянуто в Библии, но Руфь-то была язычницей. Как же так, что она вышла замуж за богатого и самого приличного холостяка в Вифлееме, будучи при этом язычницей? Вот что я вам хочу на это сказать. Если вам кажется, что у вас невозможная ситуация, то Божье благоволение найдет вас. В этом году Божье благоволение настигнет вас, и вам ничего больше не останется, как только прославить его. Воос женился на Руфе. Это Божья история искупления. И потом они родили Авида, который, в свою очередь, стал отцом Иесея. А Иисей Отцом Давида. Давид, царь, родил Соломона и многих других детей. У него, кстати, было много жен. Из всех жен, которые были у Давида, Бог избрал Версавию, ту, что была женой Ури, чтобы она родила Соломона, будущего царя. Тем самым Бог подчеркнул, Каким бы большим ни был твой грех, это не остановит Божьего благословения и Божьего обетования на твою жизнь. Аминь. Бог знает все о твоем грехе. Ты знаешь свой грех лишь ограниченно. Ты думаешь, что твой грех вот настолько велик. Бог же знает, что он гораздо больше. Мы думаем, что угодим Богу, если просто расскажем в подробностях Ему о всех своих грехах, и тогда будем прощены. Но Бог говорит, если ты думаешь, что я прощаю тебе только те грехи, о которых ты знаешь, то это было бы ограниченное прощение. Бог возложил на Своего Сына все грехи наши, даже те, что мы и не помним. Сын Божий понес полное наказание за все грехи, потому что Бог праведный, и грех должен был быть наказан. Но если бы Он наказал нас, тогда Он не был бы Богом любви. Поэтому Он примирился с нами через крест. Крест отвечает на все вопросы. Это как черная дыра, которая все поглотила. И вопль Христа свершилась, поставил точку. Вот таков наш Иисус. Это история Рождества. И сегодня Бог говорит, нет ныне никакого осуждения. Это не потому, что Бог такой мягкий и пытается все как-то сгладить. Совсем нет. Он основывается на своей праведности и святости, и для Него нелогично судить один и тот же грех дважды. Бог осудил Иисуса за мой грех. Ему ни к чему теперь судить меня за мой грех. Бог так устроил все мироздание, воздай ему славу. Сегодня в программе предназначены царствовать. Поделюсь с вами сегодня о молитве до того, как пришло испытание. В саду Гефсиманском Иисус сказал своим ученикам, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Что такое искушение? Это разные испытания нашей жизни. То есть нужно молиться, чтобы не впасть в них. Христиане говорят, чем больше я пройду испытаний, тем сильнее в Боге я стану. Но если Бог призвал меня проповедовать о том, как не впасть в искушение, я буду молиться, чтобы в них не впасть. Если же они настанут, я верю, Бог укрепит меня. Я буду использовать веру и практиковать любовь, и верю, что справлюсь. Но Иисус учил нас даже в молитве. Отчи наш, не введи нас в искушение» то есть в испытании. И поэтому я каждый день молюсь этой молитвой за себя и свою семью. Не введи нас в искушение. Я молюсь и о вас, чтобы вы не были введены в искушение, а в разные испытания. Это самая лучшая молитва. То есть, возможно, избежать некоторых испытаний и не войти в них. Бог может все минимизировать для нас. Вы бы этого хотели? Тогда поднимите свою руку к небу и давайте скажем все вместе. «Отец, во имя Иисуса Христа». Я прошу Тебя, не введи меня и мою семью в искушение на этой неделе. Но избавь нас от лукавого. Пусть придет Твое царство и сила в нашей жизни. Мы хотим, чтобы Твое царство отображалось на этой земле, как и на небе. Аминь. Слава Богу. Есть сила у лукавого. И Бог хочет сохранить нас и защитить от этой силы. Сегодня я хочу показать вам, что вы можете молиться до того, как войти в испытание и искушения. Бог оставил нам пути, по которым Он хочет обеспечить нам свою заботу. Недавно пастор Марк, наш пастор из Китая, задал мне один вопрос. Я ответил на этот вопрос в своей проповеди за февраль 2004 года. Моя проповедь тогда называлась «Путь к престолу лежит через вопль». Я запомнил эту проповедь из-за этого названия. Так вот, пастор Марк задал мне вопрос. Пастор Принц, но ведь народ израильский ходил под заветом благодати. Я думаю, что они ходили под благодатью до завета на горе Синай. Ведь когда Бог заключил завет с Авраамом, Исааком и Иаковом, еще не были даны людям 10 заповедей. Но после исхода из Египта, когда Израиль был у горы Синай, Тогда даны были заповеди. Они, в общем-то, сами попросили, это было желание плоти. Они думали, что сами смогут с этим справиться. Так вот, вопрос пастора Марка таков. Почему Бог позволил тем, кто ходил в благодати, оказаться в рабстве на столько лет? Перед тем, как ответить на этот вопрос, позвольте мне кое-что заметить о человеческом сердце. Есть в нем что-то таинственное, непонятное. Особенно, когда сердце руководствуется плотью. Вы знаете, даже под сильным угнетением человек может притворяться, что у него все в порядке. Разве это не удивительно? Он в проблеме, но говорит, «Нет проблем, я все могу решить сам. Пока справляюсь». И, в общем-то, не так уж все и плохо. Бог кое-что ждал от детей Израиля. Мы знаем, что Бог всегда хотел, чтобы Его дети зависели от Него и только от Него. Самая лучшая позиция для человека — это зависимость от Бога. Но в течение нескольких столетий народ израильский, находясь под кнутом надзирателей египетских, продолжал говорить да мы и сами, в общем-то, справляемся. Хотите верьте, хотите нет, я специально это исследовал. После времен Иосифовых в Египте стал царствовать царь, который не знал Иосифа, и этот царь был напуган. Еще бы, народ израильский был настолько благословлен, он рос в количестве, они размножались, поэтому фараон сказал, если так и дальше будет продолжаться, они так всю нацию египетскую захватят. Поэтому мы должны подчинить их и угнетать как можно больше. Они будут подчиняться нам и будут нашими рабами. Это продолжалось много лет. Моисея еще не было. Я подсчитал время до того момента, когда Бог ответил на их мольбу. Моисею тогда было 80 лет, я подсчитал, оказалось 215 лет. И я спросил у Бога, почему ты не отвечал так долго на их мольбы? И за плоти ответил мне Бог. Иногда... Когда мы под угнетением и гнетом, мы даже не взываем к Богу. И смотрите, что произошло. Это исход, вторая глава. «Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилевы от работы, и вопияли, и вопли их от работы вошел к Богу, и услышал Бог стенания их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом, и увидел Бог, сынов Израилевых, и призрел на них Бог». Удивительно, что мы тут видим. А видим мы вот что, то, что Бог знал об их боли до того, как призрел на них. Есть что-то в этом завете. Они находились под заветом, ведь Бог заключил с Авраамом завет, и это был завет благодати. Они были там, под благодатью, но все же Бог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 Они бы подняли вопль, и завет бы активизировался. Просто слова «Помоги мне, отче!» На, Не подойдут. Чуть изменяй. «Отче, ну помоги, а?» Нет, Не подойдет. Но когда ты поднимаешь вопль, кричишь «Папа!» Вот это молитва. Это вопль, который достигнет трона Божьего. Вот наше библейское основание. Бог сказал, что услышал Бог их вопль. Обратите внимание, они на тот момент уже вопили, уже вопияли. Не написано, что они вопияли к Богу. Просто вопияли из-за гнета, ну так, сами по себе. И вопль их достиг Бога. Не написано, что они вопияли к Богу, но просто вопль достиг Бога. Хочу вам кое-что показать из этого. И вы увидите, как сильно здесь прославляется Божья благодать. Пройдем немного вперед в историю. Итак, они вышли из Египта, блуждали по пустыне 40 лет, затем оказались у реки Иордан в земле Абитаван. Иисус Навин, уже находясь в Ханаане, напомнил им кое-что очень важное. Это книга Иисуса Навина, 24 глава, 14 стих. Там говорится следующее. «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности вашего сердца. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите только Господу». То есть, что мы видим? Они были под гнетом, под кнутами надсмотрщиков, но они поклонялись другим богам в Египте. И все же, когда они возопили, Бог услышал их вопль. Давайте сейчас перейдем к новому завету. Мы посмотрим, что это было за вопль. В Послании к Римлянам, 8 главе, 26 стихе, описан этот вопль. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших». То есть, когда вы под физической атакой, у вас какая-то болезнь. Но как же высвободить эту силу? Ибо мы не знаем, о чем молиться как должно, то есть, что нужно делать. Я думаю, это касается не только немощи физической. Если у вас проблема в семье или с вашим подростком, может быть, у вас постоянные скандалы или что-то типа того, или, может, ваши финансы приходят во все больший упадок, или это физическая болезнь, и вам нужен прорыв. Я делаю так. Я говорю в этот момент, «Дух Святой, я не знаю, как за это молиться, но я знаю, Божью волю, что ранами Иисуса я исцелен». Он уже за это заплатил. Но как эту цену приложить к моему телу? Я не знаю, как должно... Но когда мы не знаем законов, мы нанимаем адвокатов. А кто наш адвокат? Одно из имен Духа Святого. Это адвокат, утешитель, адвокат. Он знает все. Почему и когда законы работают и не работают, он знает все. Так вот, подключите его в этот момент. Он подскажет вам, он откроет вам, он даст вам совершенное и абсолютное знание того, как вам необходимо молиться. Молитесь на это языках, или взывайте к его, мудрости, к его мудрости, и в тот момент он откроет вам свою небесную удивительную волю, когда вы сможете понять, как работают некоторые из законов Царства Божьего. Дух Святой знает гораздо больше о том, что для вас сделал Иисус, чем вы сами знаете об этом. Гораздо больше, чем я способен выразить это словами. И Он знает, как это полностью выразить и применить там, где мы нуждаемся. Вот почему Дух Святой помогает нам. Он делает это в партнерстве с нами. Другими словами, я открываю свои уста, а Он молится через меня. Но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Слово «воздыхание» от греческого «стенагмос», слово «неизреченными». Здесь нам кажется, что имеется в виду, мы не можем это произнести, но на самом деле «неизреченными» означает «неизвестный язык». Вот в чем дело. И еще в греческом языке это слово применяется для передачи любовных секретов. Вы говорите Богу интимные тайны. Допустим, вы говорите на английском, но Дух Святой помогает вам, когда вы открываете свои уста, говорить Богу секреты. Для Бога. Это как вопль народа израильского в пустыне. Когда только вы и Он знаете, о чем идет речь. Но, пастор Принц, откуда ты знаешь, что это тот же самый Вопль, который был там и здесь? Он таков же? Я рад, что вы спросили. Это слово стенагмас. Если бы смогли найти его и в Ветхом Завете, то было бы легко доказать. Но Ветхий Завет написан не на греческом, а на арамейском языке. Но в Новом Завете есть еще всего один раз, когда это слово «стенагмос» применено в тексте. И это когда Стефан, дьякон, рассказывал историю народа израильского, историю исхода. И он употребил это слово. Давайте посмотрим, Деяние, седьмую главу. Это слова Бога. «Я вижу притеснение народа моего в Египте и слышу стенание его, стенагмас, И я не шел избавить его от мучений и страданий их». Это доказывает, что когда вы молитесь в духе, это активизирует ваш завет, и это приравнивается к воплю народа Ветхом Завете. Поэтому он и пришел в день Пятидесятницы. Когда вы молитесь на языках, вы активизируете завет с Богом. Не надо бежать к пасторам, чтобы они помолились за вас. Не бегите ко мне или к пастору Генри или другим. Какими бы прекрасными людьми не были пасторы, есть только один, у кого совершенные знания. Нет границ его мудрости, и он так сильно любит вас. Он тот самый Дух Святой, который был послан Иисусом. Он знает, как нужно молиться. Просто высвободи его из себя. Это и есть ваша роль. И поверьте, уже когда вы молитесь, что-то происходит. Вы все еще можете чувствовать боль, но уже что-то сделано. Чтобы устранить ее, я не могу вам в полноте выразить, сколько чудес в моей жизни и в жизни этой церкви произошли благодаря этому дару Духа Святого. Не представляю себе пасторство без этого дара.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 преобразовывал жизни людей, ты, может, и не заметишь, но ты будешь, говоря этим людям, пророчествовать в их жизнь, как бы истолковывая свои языки. Если вы пишете песни, молитесь на языках, и ваши песни станут истолкованием языков. Первая Пятидесятница не та, которую мы читаем в Деяниях, второй главе. Спросите любого еврея, кто знает свою историю. Он скажет вам, что первая Пятидесятница была, когда они вышли из Египта. И Бог дал им закон на горе Синай. Но потом что произошло? А? Три тысячи человек погибло. Закон гласит, да не будет у тебя, да не будешь ты. Фокус ставился на человеке. человеческих усилиях и трудах, я надеюсь, вы понимаете это, а теперь посмотрим, что было полторы тысячи лет спустя. Но потом настал другой день Пятидесятницы. В 9 часов утра сошел Святой Дух, а не Закон. И что же тогда произошло? Три тысячи человек получили спасение. Закон убивает, Дух животворит. Они все начали говорить языками. Вокруг были люди с разных уголков земли. И все они могли слышать свои наречия. Что они слышали? Это записано в 11 стихе. «Слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. Первые пятидесятницы, человеческие усилия, ничего великого там не было. Да не будет у тебя, не выжилай. все о человеческих попытках и трудах. Ничего великого, человек не способен на великое сам по себе». Но в Новом Завете, Пятидесятница, это возвещение о великих делах Божьих через иные языки. Фокус не на человеке, а именно на Боге. Когда вы молитесь на языках, то начинаете сильно ощущать божественную благодать. Эта фраза «Великие дела Божьи» была также употреблена Девой Марией, Матерью Иисуса. Это слово «мегалеос». Оно означает «славные и совершенные дела Божьи и восхитительная работа Его». Неудивительно, что те, кто молится на языках, видят так много чудес. А те, кто не востребовал этот дар, ничего не получают. Они чудес не видят. Разве это не любопытно? Позвольте мне дать вам еще два местописания в заключение. Они связаны между собой. Та же вторая глава. Стал Петр и начал проповедовать на их языке. Наверное, на иврите или арамейском. Петр сказал касательно псалмов. «Ибо Давид говорит о нем, «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался». Все мы знаем, что грех — это лишение Божьей славы. «Грех — это не цвет ваших волос или ваша одежда, но это лишение Божьей славы». Римлянам 8.23 говорит об этом, «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Ни животные, ни другое какое творение, не было отражением Божьей славы, но только один человек. Исайя 43 глава. «Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей...» Ах, уверяю вас, вы созданы для Божьей славы. Ваше тело никогда, никогда, вы слышите, не предназначалось для болезни или для болей. Ваш ум не для депрессии, Ваш дух не должен был разлучаться с Богом. Вы были созданы для Божьей славы. Его слава — это сияющий свет. Вот какими Бог сотворил всех нас. Как только Адам согрешил, он был изгнан из славы. Но вернемся во вторую главу Деяний к проповеди Петра. «Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании», «Ибо ты не оставишь души моей в аде». Вы могли бы запомнить это место наизусть? Думаю, это нетрудно. «Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании». А теперь идем к самому псалму, из которого он цитировал. Это 16-й псалом. Это будет последнее местописание на сегодня. Написано, «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одеснуя меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании». Вы заметили? Кое-что изменено. Давид говорил «Моя слава», а Петр говорит «Язык мой». И этот Дух Святой истолковывает нам, что ключ к славе — это ваши языки. И никто не удержит его, кроме Духа Святого. Я надеюсь, вы это понимаете. Церковь? Давайте противопоставим эти два места, чтобы вам было легче увидеть в сравнении. Давид говорит, «От того возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании». Тогда, как Петр говорит, «От того возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании». Мы нашли ключ. В помазании Духа Святого Петр изменяет слово «слава» на слово «языки». Почему? А может, это одно и то же? Та слава, которой человек был лишен в день Пятидесятницы, была возвращена человеку. Чем больше ты молишься на языках, тем больше ты будешь входить в зону его славы. То, чего Адам был лишен, ты получишь в наследие. Ты будешь счастлив, ты будешь ходить в этой зоне славы, и вдруг такое счастье будет себя накрывать, что ты почувствуешь как любишь весь мир, так тебе будет хорошо на сердце, ты всех простишь и скажешь, «Да, меня ничто не может обидеть». И в этой зоне славы ни одно оружие, сделанное против тебя, не будет успешное. Хочу вдохновить вас. Молились ли вы на языках в последнее время? Или вы пытались решать проблемы своими силами и удерживали свои уста? Пора активизировать ваш дар.